Друзья, добрый день. Сегодня... Что такое у меня? Вот сбилось уже чем-то... Друзья, добрый день. У нас сегодня 4 октября 2022 года. Московское время 12 часов 2 минуты. Сегодня второй день нашей конференции, и мы его начинаем вот с утренней или дневной, как мы называем, сессии, на которой будет 5 докладов. Работаем сегодня с 12 часов двух минут до 14 часов 30 минут. И ведет, будет председательствовать у нас Анатолий Иванович Кливов. Включая включай микрофон. Да, ты его включил. Пожалуйста, а, давай. Да, ну, Валерий да, спасибо за доверие. Значит, сегодняшняя секция, она об, обозначена в, в программе. Значит, первые два доклада у нас имеют биологический уклон. Значит, вот... Их будет представлять Панче, Виктор Панчелюга. Первый доклад – это индукция адаптивного ответа у мышей непрямым действием циркулирующего пара, прошедшего через высоковольтную разрядную камеру. Второй доклад, видимо, связан с первым – биологические эффекты в окрестности мощного электрического разряда с потоком воды и пара. Значит, ну вот, Виктор, я напоминаю, что и всем остальным авторам презентации, что регламент надо выполнять, значит, 20 минут на доклад и 10 минут на вопросы. Итого на, каждого, на, каждого, на каждый доклад по 30 минут. Пожалуйста, придерживайтесь этого реакта, регламента. Спасибо. Виктор, тебе представляется слово. Так. А ты мог бы пока слайдов включить? Вот показ слайдов кнопочка, чтобы мы побольше экран видели. Вот вот вверху, вверху, вот, смотри, там показ слайдов написано на командной строке. После красной строки у тебя есть Значит, команды, показ слайдов, видишь? Это нет? я знаю, у меня просто тут эта зумовская панель. Ага, вот сейчас. Ну ладно, давай делать так, как <свист> тебе <свист> угодно. Все, сейчас. давай. Я, я, я попытаюсь, если будет листаться сейчас вот сначала. Так. О, отлично, спасибо. Угу. А, у вас перелистнулся слайд? Да, да, да, да. переходит нормально, а, Хорошо. Тогда, так как биологические методы, которые использовались для анализа вот, влияния мышей, влияния на мышей, одинаковые вот в обоих докладах, они отличаются только схемой организации этого влияния то эти оба доклада я объединяю в один, ну, чтобы с одной стороны не повторяться. Итак, первый доклад «Индукция адаптивного ответа у мышей непрямым действием циркулирующего пара, прошедшего через высоковольтную разрядную камеру». Как я уже неоднократно говорил и на семинарах, и на конференции, вот, фу, в такой биологической части наших исследований, основная проблема... Ну, наверное, сначала надо сказать, что вот основным объектом, который нас интересует, это действие именно излучения на биологической системы, Потому что вот в процессе разряда в большинстве установок вот самых разных генерится большое количество действующих факторов, которые, ну, худо-бедно изучены. Это электромагнитные поля широкого спектра, там, акустические, какие-то корпускулярные излучения. Вот. Это изучалось, и мы более-менее понимаем, что мы можем от этого ждать. Но вот есть некий фактор, который, ну вот мы будем в этом докладе называть странное излучение. Темный водород, Валерий Николаевич называет, есть еще полтора десятка названий. Но вот этот фактор хотелось бы выделить. И как наши работы, так и работы других групп, были доклады на семинары, они на это направлены. Но основная проблема здесь – это адекватные контроли. Биологические системы, они, как правило, чрезвычайно чувствительны вот, к широкому спектру воздействий. И поэтому в общем то любой биологический эксперимент строится таким образом, что у нас есть вот некоторые воздействия. и обязательно есть контроль, в котором присутствуют все те же воздействия, за исключением вот того, которое мы пытаемся изучить. Это такой принцип прочих равных условий. И вот этот принцип он очень тяжело. Вот соблюдается в большинстве экспериментов и, в общем-то, на мой взгляд, до конца не соблюден и в большинстве опубликованных работ на эту тему. То есть у нас на контрольную группу и на экспериментальную группу, кроме вот предполагаемого странного изучения, в неравной степени действуют другие факторы, и мы можем, и мы знаем, что эти факторы могут приводить к каким-то биологическим реакциям. Поэтому вот наша работа, она на самом деле направлена в первую очередь на вот соблюдение, на, на создание системы, которая позволила вот соблюсти вот этот принцип прочих равных условий. Ну и первый вариант такой системы, он показан на слайде. Мы его создавали совместно с Валерием Николаевичем. Игорь Николаевич Степанов вот здесь тоже руку приложил. Идея была следующая, что у нас есть высоковольтный электрический разряд, в камере, в которую подается пар от парогенератора. Дальше на фото я все это продемонстрирую. И камеру и парогенераторы. Значит, здесь генерация частицы странного излучения, которые потоком пара, которые связываются молекулами воды, и потоком пара они транспортируется в экспериментальный бокс. Ну, вот это расстояние, это ну, сантиметров 10 вот, от разрядной камеры до экспериментального бокса. Рядом, в точно таком же положении по отношению вот к разрядной камере, в первую очередь как бы вот, к самому разрядному промежутку, находится контрольный бокс, который с идентичного парогенератора, с отдельного, но идентичного парогенератора, Подается точно такой же пар, но, естественно, он не проходит через разрядную камеру. И на, на, на наши первые эксперименты они состояли в том, чтобы посмотреть, будут ли разница. Разница была, я об этом докладывал, но со временем как-то пришло осознание, что да, мы здесь... Вот по отношению к электромагнитному излучению мы действительно выровняли вот за, за счет геометрии эксперимента. А, то есть вот этот принцип прочих равных условий соблюдается. Но а, а, кроме странного излучения, а, вот, высоковольтный разряд, он генерирует еще ряд факторов, например, озон, а какие-то частицы могут а, тоже переноситься этим паром. И вот в таком химическом отношении вот эта система, она получается неэквивалентна. То есть мы, мы не можем вот как бы подпустить такое же количество, допустим, озонов в контрольный бокс. Вот. И поэтому вот есть подозрение, что они а вызваны или наблюдаемые нами эффекты вот, вот, вот этими химическими факторами. То есть это исключить в данной постановке нельзя. Поэтому ну вот, как бы, вот время между тем докладом и этим оно было направлено в первую очередь на поиск вот какого-то, ну, во-первых, крайне желательно очень тихого источника странного изучения. Было несколько идей, вот, которые пока не удалось реализовать, ну, чисто по как бы, техническим и организационным причинам может где-то финансовым, вот, и, ну вот, я немножко прерву нить рассказы. вот это фото, которое демонстрирует эту схему, то есть вот разрядная камера, снята верхняя крышка, то есть все герметично, вот, Здесь она показана, вот эта трубочка, и э, здесь уже экспериментальный бокс. Но за, за, здесь показан, э, используем нами источник высоконапряжения. Э, ну вот верхняя крышка, она показывает, ну, как бы, что это все сделано из довольно толстой стали, э, все тут очень тщательно пригнано, заземляется. Вот экспериментальный бокс, вот шланг идет из разрядной камеры и э, контрольный. Так, такой же шланг идет от парогенератора, который внизу, и вот на, на фото слева они показаны эти парогенераторы, вот здесь он тоже виден. И как бы отличительной вот чертой этой системы является то, что вот из контрольного экспериментального бокса Пар дальше транспортируется, но здесь вот такой смеситель, и вот поэтому по этой черной трубе он идет в вытяжную систему, которая состоит из водяного фильтра, но вот она, она вынесена за пределы лаборатории, за окном, то есть пар проходит через водяной фильтр, но это мы как бы с некоторых таких уже экологические соображения его делали и выкидывается ну, уже в атмосферу. И вот эта вытяжная система, она создает некоторое такое отрицательное давление внутри системы таким образом, чтобы вот пар, он в ходе эксперимента, он не попадает в атмосферу лабораторного помещения. То есть она, если даже где-то там, она все сделана герметичной, но даже если где-то вот эта герметичность нарушена, то она будет немножко подсасывать воздух, но, не, но система у нас достаточно герметична, и если вот мощность этого насоса чуть-чуть поднять, он может даже вот высасывать воду из парогенераторов, вот, поэтому... Вот здесь такое не очень большое давление, но, но, но вот пар постоянно за счет этого транспортируется по всем этим паропроводам. Вот обоих парогенераторов здесь вот они показаны такими квадратиками экспериментальный и контрольный, и через этот водяной фильтр. Просто... Виктор, можно я вот комментарий коротенький очень дам, потому что непонимание может да. возникнуть. Мы называем это слово пар, это пар в кавычках надо считать, потому что это на самом деле водовоздушная смесь, там это не пар из чайника, который горячий, а это пар, это просто такая вот гетерогенная смесь воды и воздуха. То есть мы пар просто, это, это это такой наш внутренний термин. На самом деле это гетерогенная смесь воды воды и воздуха. Это а, это? Ну это что, увлажнитель на, на базе увлажнителя или все-таки чайника? Нет, нет, на базе увлажнителя там стоит ультразвуковой как бы, генератор. Да, ну, нет, типа тумана скорее. Да, не да, это туман, ну то есть это такие э, водяные кластеры, наверное. Вот. Нет, ну это на, на базе какого стандартного прибора, там чайник, увлажнитель, вы же брали какой-то, вот я смотрю, агрегат. Увлажнитель воздуха, Анатолий понятно, Иванович, понятно. вот они Улажнитель, показаны следом. Увлажнитель воздуха, все. Да, вот идентично. Они ультразвуковые, то есть это такой холодный пар. Понятно. Но а, вот, для, для краткости мы называем пар, но вот теперь понятно, что мы под этим имеем в виду. Вот. И, э... потому, что, потому что пар использует, например, Анатолий Иванович, он, он вообще ничего не поймет. Он ну, использует да, да. настоящий пар иногда, иногда. да Игорь Николаевич использует пар, да, тоже как бы, там, там пар настоящий. Вот, и поэтому эта установка, вот чтобы как-то, ну, по сути, это была некая такая поисковая идея, чтобы вот убрать вот этот фактор ну, некоторой неэквивалентности, но ну, скажем так, возможной, хотя она, скорее всего, действительно как-то реализуется, химического состава, вот пара в экспериментальном и контрольных боксах. Эксперимент был модернизирован следующим образом, то есть на вот такие высокие стеклянные стаканы, вот здесь справа внизу показано, было намотано, Такая паровая катушка из вот того же шланга силиконового. Ну, то есть было сделано две идентичных катушки с одинаковым числом витков, с одинаковой намоткой. И э, они были включены вот между разрядной камерой и э, вот этими боксами. Ну, то есть в, в, в, этой, э, в этом варианте установки э, эти боксы, ну, вот в одном эксперименте мы их использовали, то есть смотрели животных здесь и здесь, но э, в дальнейшем они, ну, вот это просто часть вот такого паропровода, то есть они не используются, они просто герметичные, и, э, ну, вот что зря не переделать. Через них пар из катушек трансформируется наружу. Вот. и, ну, соответственно, катушка экспериментальная пар из разрядной камеры через нее транспортируется, а контрольная вот того же парогенератора. То есть мы всегда используем однотипные парогенераторы, хотя они, скорее всего, все, что есть на рынке, она однотипная, то есть если его раскрутить, но мы берем уже строго одну и ту же модель, и вот эта чистая пара условно транспортируется через экспериментальную катушку. Ну, и, естественно, что давление, которое вот там, скорости, это единая система, то есть она автоматически выравнивается. А, и а, а, несколько слов. Виктор, а... все-таки непонятно. Роль, роль катушки. Ты вот такими намотками впрочем, ты там затуманил основную, основную идею. Для чего катушка-то сделана? Нет, так а, катушка сделана для того, чтобы... А, а... Разде... У... убрать мышей из атмосферы этого пара. То есть идея была... Мыши, мыши деле... внутри катушки сидят. Вот это вот. Да, Правильно? они сидят внутри. То есть она навита на стеклянный стакан. и они Внутри сидят... катушки сидят мыши. Ты этого ни разу не сказал. А в камере, уже через которую проходит никаких мышей нету Они внутри катушки сидят. Так? да Мне кажется, я это сказал, но не Нет, важно. нет не сказал. Вот самое главное. Вот а, это... Они сидят внутри стеклянного стакана на которой Навита эта катушка. Вот это а самое главное. То есть экспериментальная группа, вот еще раз, сидит внутри стакана, по катушке которого транспортируется газ из разрядной камеры, а контрольная внутри стакана, по катушке которого транспортируется газ из чистого парогенератора. Вот. Идея была такая, что вот, если пар вот, вроде из предыдущего это исследования транспортирует вот эти частицы странного излучения, то они каким-то образом могут проникать вот, в эту катушку, и вот, мы сможем получить действительно уже чистый эксперимент, потому что геометрия выбрана так, что вот, если какое то есть... А остаточное излучение, оно, конечно, всегда немножко присутствует, несмотря на все заземления экрана. А вот снаружи вот этого корпуса стального разрядной камеры, то оно одинаковое будет и в опыте, и, и в контроле. Но и вот за счет такой конструкции и воздух, которым дышат мыши, он одинаковый. То есть это лабораторное Воздух лабораторного помещения, но здесь вот могут присутствовать частицы странного излучения, которые, ну, по идее, не должны присутствовать или в гораздо меньшей степени вот в контрольной катушке. А теперь биологические методы здесь вот они перечислены, которые использовались. Я не буду на них останавливаться. Это, это то, что мы делали, но а основное внимание, оно вот в моем докладе будет уделено феномену, который называется адаптивный ответ, и который состоит в следующем. То есть было обнаружено, что если вот некий, существует некий повреждающий фактор, это, это может быть какое-то излучение, какое-то химическое воздействие, то а, вот если этот фактор в малых дозах, в некоторых адаптирующих малых дозах, он а, приводит к тому, что а, у организма формируется так называемый адаптивный ответ, состоящий в том, что он становится более устойчивым, более резистентным уже к большим дозам вот этого повреждающего фактора. И также вот важной особенностью вот этого феномена является так называемая перекрестная адаптация. То есть если какой-то фактор сформировал вот этот адаптивный ответ, то организм в целом становится более устойчивым к воздействию факторов другой природы в том числе. То есть мы можем, например, взять рентгеновским излучением, сформировать этот адаптивный ответ. Это хорошо изучено. И вот как бы наши специалисты знают, сколько надо рентгена, сколько обучать и как это делать. И тогда вот эта мышка, она будет уже более устойчива и, и к действию странного изучения, и рентгена, и каких-то других повреждающих воздействий. А, то есть если мы сформировали этот адаптивный ответ, организм становится более устойчивым, вот, и если на него подействовать большой дозой, то она оказывает меньшее повреждающее действие, А в том случае, когда вот этого адаптивного ответа нет, вот это воздействие может быть даже летально, вот показано, вот. ну, и, Виктор, здесь... я должен предупредить, что все-таки вот уже, смотри, почти 30 минут прошло, значит, чтобы ты ориентировался по времени. Да-да, Анатолий Иванович. Ну, у меня два доклада как один, поэтому я думаю, что я уложусь даже чуть раньше. А, а вот. Ну, и, и здесь показана уже схема эксперимента. То есть всегда есть две группы мышей. То есть на одну действует вот э, наше странное э, изучение допустим, а после этого, э, э, это контрольная группа, после, после этого э, э, вот так называемая выявляющая доза, ну э, здесь приведены э, полтора Грея, э, э, обучаются обе группы и дальше так называемый микроядерный тест, то есть микроядерный э, тест смотрятся определенные клетки, и в случае повреждения в них появляются вот такие микроядра, вот здесь показаны точечками. Ну и, и нужно проанализировать, ну обычно несколько тысяч, вот в наших экспериментах анализировалось 5000 клеток, то есть вот вы берете множество из 5000 клеток и считаете, сколько вот в этих 5000 вот есть таких микроядер. И по вот часу этих микроядер, можно оценить ну, как бы степень повреждений, которые произошли. И в случае, если у вас вот что-то подействовало, какой-то слабый фактор, то вот в этой группе этих повреждений будет меньше, если вы попали в диапазон вот этих адаптирующих доз, чем в группе, которая не подвергалась изначально никакому действию. Ну Вот эта идея того, что мы делали. Ну и а, теперь результаты. Здесь представлены результаты трех серий экспериментов, То есть, вот слева таблички. Значит, первые две серии мы, значит, обучали. Ну что значит обучали? То есть включалась установка. И в течение часа помещались мыши вот в эти катушки один день, и потом еще в течение часа помещались вторая группа, то есть одна группа обучалась один день, а вторая группа обучалась, ну как бы первый день и второй, то есть в сумме два дня. Вот. и было обнаружено, что вот при обучении в течение, при однократном облучении, один день, вот формируется вот то, что мы называем адаптивный ответ. То есть вот если посмотреть, вот допустим, мыши, на которые ничем не воздействовали, то есть вот число вот этих повреждений микроядер, то вот адаптивный ответ, он как раз состоит в том, что вот это число значительно меньше. И что я считаю чрезвычайно важным, то есть ну, в каком-то смысле эти эксперименты они были сделаны ну, как бы так, на удачу, то есть, потому что изначально ну, не было полной уверенности, что вот все-таки мы, мы можем там... Собрать какое-то странное излучение в этом стакане, что там будет вообще какое-то воздействие. Но опыт был повторен три раза, и в трех, во всех случаях очень хорошо воспроизводился. И вот во втором, во второй серии, точно так же вот однократное обучение подтвердило вот этот адаптивный ответ, ну и в третьей серии мы уже два дня не обучали, сделали однодневный эксперимент, и точно так же был получен вот этот адаптивный ответ. Ну вот слева вот данные, которые в этих таблицах, они просто суммированы, и вот некая интегральная диаграмма, она показана, то есть вот это случай, когда ничего не обучается, это чистый фон. То есть вот число повреждений, если взять вот мышку, которая жила в Виварии и как бы не имела дела ни с каким рентгеном. Вот первый столбик, это вот у нас полтора грея, это тоже мышь, которую просто обучили вот этой выявляющей дозой, но предварительно она нигде не была. Следующие два столбика – это наши контроли, то есть то, что находится вот в чистом пару. То есть видно, что здесь ну, практически то же самое. То есть нет никакого воздействия, и результат, в общем-то, я думаю, в пределах точности, он идентичен чисто вот контролю, то есть когда мы берем просто мышей из вивария и даем полтора грея. А вот два последних столбика, они как раз соответствуют, то есть вот пятый столбик, это вот наш случай, когда однократное обучение в течение 60 минут, оно понижает значимо вот число вот этих повреждений. Ну и в случае Двукратное обучение, ну, тут, тут, тут тоже есть небольшое понижение, но уже очевидно, что мы а, даем слишком большую дозу. То есть адаптивный ответ – это некий интервал, куда он, он. То есть воздействие должно быть, но оно не должно быть слишком большим. То есть вот в этом его смысл, потому что если мы выходим за вот эту дозу, адаптирующую, то мы получаем уже просто повреждение, вот. Ну и вот два дня, то есть это вот вот где-то немножко вот оно адаптирует, но но уже вот по вот таким количественным оценкам видно, что мы вышли за вот этот диапазон. И как я уже упоминал, вот есть такая Такое свойство вот у этого феномена – это кросс-адаптация, и она нам позволяет соотнести вот то повреждающее действие, которое мы получили, с, ну, допустим, с тем, что мы получаем с рентгеном, который мы умеем мерить уже, который мы уже хорошо изучили. И значит, мы можем утверждать, что вот эта вот доза, мы будем считать, что это странное излучение, которую получили мыши, она эквивалентна где-то от 5 до 5 десятых грея рентгеновского излучения. То есть вот такое воздействие реально вот вызвало вот этот адаптивный ответ. Это, что касается первого моего доклада, и следующий, он был направлен, то есть задача стояла та же самая, попытаться как-то посмотреть биологическое действие странного излучения, и был проведен большой опыт в лаборатории Анатолия Ивановича, там было у него два генератора, но вот здесь схематично это все изображено, то есть вот один, значит, генератор или источник, и второй, и вот цифры в кружочках, они обозначают группы мышей, то есть две находились на расстоянии 18 сантиметров, это расстояние было выбрано, исходя из того, что вот если вот неким нейтронным дозиметром измерять фон в окрестности работающей установки, то вот его показания вот, вот, вот в этих пределах, там, ну вот 18, там, не знаю, 20-30 сантиметров, и, допустим, уже на расстоянии метр они различаются ну, буквально на порядке. То есть здесь это где-то было полторы тысячи, здесь, если я не ошибаюсь, Анатолий Иванович, десятки. Вот, то есть, вот было две группы, они отличались тем, ну, как бы, кратностью воздействия были организованы, как бы, в виде последовательных включений установки продолжительностью 6 минут. То есть, одна группа находилась здесь в течение четырех таких включений, вторая в течение двух. Ну, вот эти вот это стояло все время в течение четырех, и вот эта группа, она стояла все время, когда работала эта установка, и потом еще было значит, отдельное включение второй установки а, тоже два раза. Вот. И а, в качестве контроля использовал, а, были группы, которые, а, группа мышей, которая находилась в соседнем помещении, ну, на достаточном удалении вот от работающих установок. Но так как все эти мыши они ездили испущенно в Москву, то вот эта контрольная группа она была необходима, чтобы понять, ну, не впечатлило ли их что-нибудь очень сильно по дороге. Вот. Ну и дальше а, все а, происходило по стандартной методике, о которой я уже а, сказал. Ну, здесь приведены фотографии, а, которые вот, а, показывают, где находились а, эти клетки, а, ну и некоторых участников эксперимента. А, и... А такой ä, полученный результат. Вот, э, э, э, э, э, этот эксперимент, он, он а, я еще вернусь, а, не очень а, такой а чистый, на мой взгляд, потому что а, здесь достаточно очень сильное а, вот такое изучение и оптическое, и акустическое, там прямо уши режет, ну, соответственно, электромагнитное, которым подвергались вот эти мышки. И понятно, что вот для, для вот этих вот клеток, которые находятся на расстоянии 18 сантиметров, очень трудно создать контроль, потому что вот клетка на расстоянии метра, она вот использовалась как контроль, но... Понятно, что тут у нас квадратичная зависимость, и уже все электромагнитные фоны вот в этом месте будут совершенно другие. Но это общая беда вот этих разрядных экспериментов, то есть без специальных ухищений, адекватные контроли, на мой взгляд, здесь получить просто принципиально нельзя. Ну вот. и... Главный результат. А главный результат такой, что вот эти клетки, которые находились на расстоянии 18 сантиметров, они как раз и дали адаптивный ответ. То есть, вот та доза обучения, которую вот мы получили, она попадает вот в диапазон вот этих адаптирующих доз, о которых шла речь выше. При этом вот, вот эти мыши, они, скорее всего, наверное, вышли за предел вот этой адаптирующей дозы. А, а вот контроль, то есть который, вот, та же кратность, допустим, что первая клетка 4 раза, но на расстоянии 1 метр, а я еще раз напомню, что вот от источника вот эта интенсивность изучения убывает очень резко. То есть вот если здесь, грубо говоря, полторы тысячи, здесь пятнадцать. Вот. И поэтому вот в силу того, что именно в той зоне, где вот интенсивность вот этого изучения измеренное вот этим нейтронным монитором максимально, мы тоже можем ну, с осторожностью предположить, что вот этот адаптивный ответ, он был вызван именно странным излучением, и ну, по действию он тоже эквивалентен ну, вот этим 0,5 грея. Ну, а вот здесь показан адаптивный ответ, который получен искусственно. То есть, мы, мы просто предварительно обучаем 10 грея, и потом та же выявляющая доза полтора грея. Ну, вот здесь было 10 тысяч просмотренных клеток, поэтому сравнивать надо вот значения, которые в скобочках. Вот с этими. То есть, вот они как бы находятся в одном диапазоне. Ну, значения здесь даны абсолютно не Ну и а, а, вот в ходе этого эксперимента там а, вот здесь показано места, где располагались а, еще, значит, флаконы с планариями. А, я а, напомню немножко что что это такое, то есть это пресноводные черви, плоские, от этого они получили свое название Планарии, они, значит, размер ну, взрослой особи ну в районе сантиметра, и они живут вот всегда на, не на поверхности, а вот как бы, ну, скажем, на поверхности дна водоема или каких-то ну или на поверхности стенок вот той чашки Петри или какого-то флакона, в который помещены чрезвычайно интересный объект во-первых тем, что является просто реконсменом по скорости регенерации, вот, то есть вы нами используется вот бесполая раса, которая она размножается, ну, почкованием. То есть, если вы эту планарию нарежете на сколько-то кусочков, то из каждого кусочка где-то недели через две сформируется новый организм, то есть новая планария. И вот они, и вот это вот процесс отрастания как бы недостающей части организма. Вот регенерация планарий, скорость этой регенерации, она является одним из индикаторов, который используется вот в том числе при исследовании различных слабых воздействий на биологическую систему. Вот. И с другой стороны, эти, вот вся жизнедеятельность планарии, она очень сильно завязана на состоянии водной среды и... Поэтому ну вот, они здесь были как раз вот в этой роли и приглашены в этот эксперимент. Ну, здесь вот показана фотография взрослого планария, но ну, вот так называемая головная часть, ну, это не совсем голова и не совсем глаза в нашем понимании, но выглядит так. Ну, вот как проводятся обычные эксперименты, то есть берется планария, отсекается головная часть и дальше с помощью через некоторое время, обычно около трех дней, делаются цифровые фотографии этих планарий и, ну, вот это так называемая прижизненная морфометрия. Здесь показана вот как бы хвостовая часть, у которой отрос, а вот, вот здесь беленькая, уже некоторая бластема. И вот измеряя площадь этой бластемы и как-то соотнося с площадью планарии, мы можем <coughs> оценить скорость регенерации. Ну вот Есть специальная программа, которая облегчает вот этот процесс. А, ну, это некоторые особенности эксперимента, а это вот то, что получилось. <сёк> Результат получился, ну, в общем, в некотором смысле а, шокирующий специалистов по планариям, потому что а, вот по их утверждению они а, подобные вещи видели впервые. А, то есть я специально а, сюда подцепил еще вот эту а, а, гифку, вот чтобы было понятно, в каком виде вот планария, ну как выглядит планария, ну, регенерирующая планария, ее хвостовая часть, ну в нормальном эксперименте, когда на, на нее чем-то подействовали. И вот мы смотрим вот эту бластыну. А то, что получилось здесь, причем а, вот, вот в этом эксперименте у нас и опыт, и контроль, Выглядели примерно одинаково, и вот как они выглядели, показано, ну, тут вот несколько просто из большого количества фотографий, которые иллюстрируют то, что вот они были вот все такие скрученные то есть вот в каком-то смысле вот, вот хвостовые части они вообще куда-то... Ну, то ли разложились, то ли что-то с ними еще произошло. То есть, ну, ну, вот судя, вот потому что значит, получилось, планарии явно очень сильно отреагировали. Но то есть, воздействие, которое вот они испытали, оно, очевидно, повреждающее. Но при этом все-таки где-то вот присутствуют вот эти регенерирующие части, то есть очень плохо, очень плохо, но все-таки они как-то в этой воде жили, так как вот, вот есть эта регенерация. Вот. Ну и ну, вот заключение по планариям, то, что опыт и контроль, то есть на расстоянии 18 и метр, вот они очень мало отличаются, везде наблюдается такая же картина. Очевидно, что вот эти все свойства наблюдаемые, результаты, они как-то связаны со свойствами водной следы, в которой были планарии. Ну, вот, поэтому, конечно, эти опыты нужно продолжать. И вот возможно, как-то включать в них саму водную среду. То есть, ну, Очевидно, что и в предыдущих экспериментах мы эту идею эксплуатировали, что водная среда, так же, как и пар, может являться транспортером, улавливать вот эти частицы странного излучения. Ну и вот Здесь мы видим возможный результат вот такого уловления. Ну, а на этом я свой доклад хочу закончить. Спасибо большое за внимание. -за того, Виктор, большое было, спасибо я. тебе за доклад. Ты уложился по времени. Это очень здорово. Значит, благодарю тебя. Значит, вот появились ряд вопросов по имеем. Так сказать, на время на краткие вопросы, на такую вот дискуссию, давайте на вечер. Как все мы уже договорились, переносить будем длинные вопросы и дискуссию на вечер. Безусловно, вопросов много, тема очень интересная. Это, по сути дела, стыкает, смыкается для нас экспериментатором, с биологической защитой установки, значит, вот выход на биологическую защиту. Ну, я представляю Первое слово, значит, Андрей Чистолинов первый поднял руку. Пожалуйста. Большое спасибо за очень интересный доклад. А все-таки несколько вопросов на понимание. Вот с планариями у вас у оставились вас осы воды, насколько я понимаю, да? Они вместе с планариями ставились или а, как бы потом планарии туда помещались? А, нет, они а, были а, вместе с планариями. То есть, я эти планарии вот туда привозил, и, и, и потом уже… Единственное, вот что мы делали с этими планариями, то есть, чтобы оценить скорость регенерации, их надо перерезать, потому что, ну, вот эта буластема, она отрастает, то есть, если вы какую-то часть возьмете планария она начинает регенерировать такая нативная планария этого не делает. То есть перерезку осуществляли уже после эксперимента. То есть буквально на следующий день мы их перерезали. И вот через несколько дней вот мы обнаружили то, что вот на этих фотографиях. А у вас эти емкости, они были герметично закрыты, правильно? Понимаю? Да, они были они герметично закрыты, совершенно герметично. То есть по планарии они вполне нормально существуют, ну, практически до недели. Вот в такой закрытой емкости их можно посылать по почте. И я правильно понимаю, что там было вот всего две емкости: одна на расстоянии 18 сантиметров, другая 100 сантиметров. На большем да. состоянии не ставилась. Да, но, но в этом эксперименте. Ну понятно я, да. такой. Mm -hmm. Все, так, понял. Спасибо. Спасибо, Андрей. Значит, вот Евгений э, Егоров, вам представляется слово для вопроса. Спасибо. Первый вопрос. Значит, чем кормите живость? А вы имеете в виду планарии? Да. Или, ну или Их содержать ведь надо как-то... Ну, естественно. Не, ну... А... В ходе эксперимента мы их ничем не кормим, обычно их берут после недельного голодания, а кормят их личинками двухкрылых, мотылем. А, мотылем. А, так сказать, а вот они обладают свойством мышерехи и коли, так сказать, которые могут существовать и размножаться активно до определенного уровня, миллион кубики В... Кубике, в... Дистилятие, би-дестилятие, неважно. Вот водная среда, они размножаются. И все. Это открытие, которое сделал, так кстати, тоже Виктор Гусев. Я, я, я знаю эти работы и Гусева. Вот. Нет, здесь немножко по-другому. Ну, вот в би их, насколько мне известно, Никто не держал, поэтому тут я не отвечу, или, может быть, кто-то держал, я не знаю. Но вот в нашей стране, насколько я могу судить, очень мало групп, которые вот держат такую культуру планарии. То есть вот это в нашем институте это уже лет 50. А даже вот на биофаке МГУ они почему-то у них не приживаются. А держат их ну, в так называемом водопроводной... А, а, не водопроводной, а озерной воде, это а, половина дистиллята, а половина водопроводная вода. Есть, вот такая. Так, Евгений, есть, я спасибо. понял, что спасибо. здесь проблемы еще с их содержанием и их выживанием в зависимости от места. А, нет, Пребывания. А, и, и их кормят где-то раз в неделю. Поэтому вот, все-таки кормят. Конечно, кормят. Да. То есть, если ну, их покормить. И... Евгений, я, я прекращаю там. Мы договорились. Хорошо, с правильно, спасибо. С Сергей Цветков. Следующий. Алло, здравствуйте. Слышно? Да, слышно. Виктор, сориентируйте, пожалуйста. Вы говорили, эквивалентная э, доза 0,5 ГРЭ, Это для мышей, да? Да. Вот. Сориентируйте, пожалуйста, по нормам радиационной безопасности. Это чему соответствует? О, это я вас, наверное, не сориентирую, но, но, скорее всего, это вот ниже красной черты. 0,5 Грея – это 50 есть... рентген. Да, вот... Годовая доза – 5 рентген для профессионалов. Для непрофессионалов – 0,5 рентгенов в год. А здесь, значит, получается в 100 раз больше, чем годовая доза для непрофессионалов. Ну, офигеть легче. Понятно, спасибо. Да. Так, спасибо, Сергей значит, Евдокимов и Юрий Кирилович. У меня вот вопрос, два вопроса. Воду мыши пили, вот облученную воду пили, или же вода каждый раз обновлялась? Потому нет, что... нет, нет, воду они пили, вот как бы обычную, который их поят, И они... а, вода, она там. А... То есть она облучалась в процессе, как бы, да, и они перетвор. Нет, насколько я помню, она не облучалась. Давайте тут у нас есть. Не, Виктор, Виктор, вот это за телефон Нет, говорит. нет, я тебе я тебе да, напомню, да. что поилки, поилки. Да, да, вот сто... они да, стояли, да, стояли, да. прямо в клетках, поэтому да. вода в поилках облучалась тоже в ходе эксперимента. Облучалась тоже, да. Дело в том, что вот как раз вот Ивуэлов, он уверял, и он пил эту воду, она якобы вот улучшает его состояние, кожу там и так далее. Просто имеет вода вот. Имеет большое значение, конечно. Второе семена. Да, вот, я... просим... угу. да. да, да. Согласен, и... что это надо отдельно посмотреть. То есть вот... И даже вот мы хотели на рогушках привезти вот это вот с водой и так далее. Они в воде живут и воду эту как-то пропускать. Но нам не удалось идти. Второй вот семена вы сказали что-то... Больше там ничего не было. Вот здесь планарии и семена. семенами вы что исследовали? А, семена, ну, мы, мы вот с ними ничего не сделали. То есть мы посчитали, что, наверное, не, не очень правильно вот что-то от них ждать, потому что мы взяли просто сухие семена. Это очень хороший, кстати, тестовый пример, потому что вот у нас исследовали СВЧ излучение. Не давайте, давайте все-таки дискуссия отдельно. Вопрос отдельно. Да, Значит, может, у нас интересно. будет время ну, еще на спасибо. дискуссию. Спасибо. Все. Спасибо. Широносов, пожалуйста, ваш последний вопрос. Нет, я про семена раз спросил. Я получил ответ. Широнос. Угу. Да, да. У меня вопрос простой. Слышно меня, да? Да, слышно. Что... То есть меня интересуют вот, параметры воды, которые умерли до распыления, потом после распыления, потом пар, когда собирали отдельно. То есть параметры по и так далее вы измеряли, нет? А, нет, вот это мы а, не измеряли, потому что а, ну, вот, то, тут было бы интересно именно… А, сам пар как-то исследовать. Непонятно, как, как его параметры исследовать. С конденсатом мы проводили такие биологические эксперименты. Ну, вот конденсат из вот этой разрядной камеры. То есть вода, которая в экспериментальном и контрольном боксе, она там на стенках конденсируется, и вот мы ее... Тогда получилось, что... Надо померить обязательно, потому что это важнейший параметры для биологической системы. Я вам скину прибор, сейчас недорогой продается, я вот раньше направлял на Алиэкспресс. Всего меньше 2000, он мерит по HVP содержание прямо сразу на компьютере в данном виде графика. Пожалуйста, приведите, это очень интересно. Спасибо, да, я согласен. Но вот этот конденсат, он... Вот в том эксперименте он очень как бы значимо, так крепко я бы сказал, усилил регенерацию планарий. Вот. но вот такого рода вот безобразие, как я показывал в этой презентации, не было. И он, вот эта вода, она усилила скорость, увеличила скорость прорастания семян. То есть, там вот опыт как раз ставился, в котором мы поливали конденсатом и обычной водой. И вот на конденсате они значительно более резво всходили. Хорошо, все, вы все равно вы, вы выделяете, так сказать, факты. Давайте мы перенесем, там вопросов-то много по этому разделу. Давайте перенесем на дискуссию. У нас время подходит для следующего доклада. Спасибо, Виктор, тебе за презентацию. Следующий доклад будет. Толь, Толь, извини, Толь, извини. Тут вот еще все-таки есть две-три минутки. Можно я два слова скажу? По этому ну, уже нету никаких минут. Я против этого. Да, давайте, так сказать, на дискуссию. Иначе мы сорвем там. Значит, ну, следующий доклад у нас в час, а сейчас в 57 минут, Толь. У тебя после часа не поняли Почему? У меня, не знаю, у меня 13... У тебя неправильно часы работают. Я два слова скажу, извини, позволь мне, пожалуйста. Нет, я... я не позволяю, Валер, но давай все-таки. Я председатель, так сказать, ну, хорошо, года. ладно, понятно. Значит, все-таки давайте двигаться дальше. Вот. Ну понятно, что эта тема очень весомая, очень важная. Но по пообсуждаем, но как раз предмет для дискуссионного круглого стола. Вот... Следующий вопрос, этот самый доклад будет сделан Чижовым Владимиром, особенностях проведения странного излучения в никель-водородных системах, вот он назовет в каких системах, это довольно сложная смесь, никель плюс, допустим, натрий-бор, H4, он более подробно расскажет. Владимир, пожалуйста, тебе слово. Так, все видно? Меня слышно? Слышно? И видно, да? А пока у меня все, я поделиться, нажал. Презентации нет. Нет, презентации, презентации не видно. Так, а что мне сейчас сделать тогда? У меня есть презентация. Поделиться там, вот когда демонстрация. Я, я, я нажал поделиться. Надо сначала, это... наверное, поделиться, да? Нет, ну, ну да, ты ну, а нажми на экрана, а потом... Володя, вы, Володь, нажми красную кнопку, выйди, во-первых, из, из, из, из, из режима а -а -а. демонстрации экрана. Сверху красную кнопку нажми. Вижу, вижу. Вы, вы, вышел. Теперь а -а -а. у тебя демонстрация, она запущена, в принципе? Да. Она у тебя на, на экране? Ну вот и опять. Вот сейчас Все, мы... Отлично, отлично, пошло. Вот, угу. Спасибо. Единственное, на полный экран. Развернись. Да, давайте. да, да. Сейчас, сейчас сделаю. Все, Все отлично, Можешь начинать. Угу. Так, особенности поведения странного излучения в никель-водородных системах. Ну, честно говоря, у меня большой материал, я здесь его сократил, а весь материал будет доложен, мы договорились с Владимиром Львовичем, у него на семинаре, он мне дает там хоть полтора часа. Ну, действительно, много просто. Вот. Ну, вот, чтобы было понятно, о чем речь идет, Вот термический процесс проводился в никель-водородных системах значит, с боргидридом натрия. И солюмогидриды лития. вот Установка резистивного типа. Значит, это вот нагреватель, муфель, вот сам реактор и термопары. В аргоновой среде. Никелевый контейнер. Вот сейчас я его покажу. Вот он, он. загружался туда, вот эти порошки. Никель водородные а это сама установка. И вот эти CD-диски устанавливались. Вот. Затем, значит, вот этот контейнер, который прошел химическую обработку, помещался в камеру Вильсона. Ой, здесь у меня, наверное, а, не буду фильм показывать. Я схему покажу просто. Ну вот, а схема диффузионной камеры Вильсона следующая. Это вот стеклянные комбы, металлическая крышка. Магниты, пористый материал, который пропитан медицинским спиртом марки Хаче И сухой лед. Значит, испарение идет спирта, охлаждение, охлаждение спирта идет. И наблюдаются треки. Вот они здесь показаны. Ну, а здесь вот помещался мой контейнер. Ну, вот э, треки, фоновые треки, вот здесь видите, э, 10 миллиметров, вот они все закрученные были, вы извините. Они э, все закрученные. Но это при наличии, при наличии магнитного поля, правильно? Магнитное поле, да, вот здесь написано, магнитное поле 4,5 миллитеста, сто раз больше магнитного поля Земли, это два ферита стояли, э, ферритовые магниты. А это вот странное излучение, которое шло непосредственно от контейнера. То есть сейчас я покажу. Вот так вот, вот здесь вот прям шли. Вот они сейчас пролетели. Но давайте я не буду останавливаться, чтобы время экономить. И вот в течение одной секунды, примерно 1,2 секунды, вот это начало трека это его развитие а это же угасание трека ну в смысле э, спирта конденсированного спирта вот что интересно что э, на металлической крышке были обнаружены вот такие артефакты то есть помимо э, того, что при проведении процессов по наблюдению треков странного излучения в камере Вильсона на внутренней поверхности металлической крышки камеры обнаружились как следы треков, это действительно, в общем-то, несомненно, от действия странного излучения это бесспорно, так и некие, некие артефакты образования в виде кругов с градиентом цвета. Вот они здесь, вот такие вот. Процессов достаточно много было проведено. И вот такие вещи. Это уже при увеличении. Вот он трек странного излучения. И вот эти а, артефакты такие были обнаружены. Ну вот, благодаря э, вам, Анатолий Иванович, э, сделан качественный и количественный анализ. И плюс реализация пятен вот этого металлич на металлической крышки камеры Вильсона. Вот на левой стороне фотография показана в общем виде, Пятна и кратер, здесь они показаны как ямки, вот на металлической крышке. И э, выделены зоны, и выделены зоны еще э, электронного анализа растрова. Значит, э, это вот э, сама крышка выделена, а это вот сам... Э, тот э, цвет побежалости, который, в общем-то, градиентный цвет, который присутствовал вот на этих пятнах. Вот. Изображение вот этих вот фотографий получено во вторичных, э, электронных, э, вторичных электронах. Вот что они из себя представляют. Вот эти кратеры и вот это вот, так сказать, тоже было обнаружено. Ну вот на самой крышке, это вот сама крышка, вот этот анализ показал, что присутствует только пять элементов. Это углерод, хром, марганец, в основном железо и немножко кремние. А что же было вот в этой зоне, где был вот этот цвет, вот эта зона? А здесь уже наблюдалось 14 элементов. То есть, это и хром, я не буду перечислять здесь. Вот. А для наглядности, что же получилось? Вот давайте посмотрим на таблицу Менделеева. Красным цветом обозначено то, что было в крышке. Элементы. Единственное, только магний, то, что он здесь красным цветом обозначен. Вот. Все остальные, их не было, но они появились Вот в этой области. Это и натрий, и калий, и кальций, и алюминий, э фосфор, сера. сера, кислород, хлор. И Вот диагонали показаны. Железо уменьшилось практически на 50%, э хром уменьшился на 30%, а вот кремний немножко увеличился и углерод увеличился. Магний практически исчез. Ну, что можно сказать вот о кратере металлической крышки? Он заинтересовал. Полагаю, что этот кратер образовался от удара странного излучения. В общем-то, другого-то и не было. Я показывал уже, какие там треки были. Вот. Но я вот придерживаюсь теории темного водорода, баранов-зателепин, и магнитного кластера из темного водорода. Этот процесс образования кластера можно представить так. Но ну, это вот сама схема и размеры, которые э, Баранов и Зателепин показали. Э, вот э, содержание такого, образования такого очень маленького, но сильным магнитным полем темного водорода. А вот если мы представим, что это кластер темного водорода, то схему можно представить следующим образом. Вот мы имеем с вами крышку металлическую. Удар... Э, Кластера из темного водорода и вот такой вот разбрызг идет вокруг этого кратера. Ну вот можно сделать оценку энергетического действия для создания такого кратера в металлической крышке камеры Винсона. Вот, чтобы сделать, какая же энергия должна быть. Вот. Ну вот здесь увеличено, показано. Так сказать, видно, что это действительно кратер. Здесь вот это все-таки плоское изображение, а вот здесь вот теневое изображение. Видно, что это углубление, что это кратер. Ну и здесь дан э, геометрический размер порядка 30 микрон. Но глубину кратера мы, я, конечно, не знаю. Поэтому, в общем-то, здесь немножко поскромничал. И взял радиус, э, что это типа шар, 5 микрон. Ну, а плотность железа, она, в общем-то, известна. И удельная теплота испарения железа тоже известна. Это вот, чтобы килограмм железа испарить, надо затратить вот здесь 6, здесь 6, 6 джоуля. Тогда объем кратера у нас составит как половина шара. Это вот порядка 2,6, 10 минус 16 метра будет. И вот э, масса кратера, ну, на норово умножаем и получаем... Порядка 10-12 килограмма, то есть маленькая достаточно величина. Но когда мы возьмем удельную теплоту испарения, помножим массу эту, которая должна быть испарена, испарилась, должна испариться, значит, то мы получим достаточно гигантскую величину для того, чтобы сделать этот кратер. Это порядка 75 терраэлектрон-вольт. Ну, вот 7,5, 13 электрон-вольта. Вот они, Джоли. Ну, в, Володь, вот на понимание, можно вот все-таки, да. как э, председатель, чтобы да -да. всем было понятно. Но ведь кратер образуется не только в результате испарения, но и разбрызгивания материала. А там существенно меньше энергии. Там не, не испар... сказать, энергия будет. микрокапли, которые летят... Нет, нет, нет, нет. Я вот беру сейчас, так сказать, чисто классически. Вот. Для того, чтобы вот этот вот, вот эту массу, массу испарить, мы сейчас не берем даже ни, так сказать, странные излучения, ни кратенько. посмотри, любое, любо, любое образование кратера сопровождается сначала плавлением, потом испарением. Казалось бы, вот пленку эту все видят в экспериментах с лазерным излучением, образованием кладера, с пучками везде капельная среда присутствует. Вот, можешь пояснить, все-таки что не сделать ты тут ошибки? Нет, нет, не, не сделал ошибку. Конечно, сначала идет плавление, но здесь процесс настолько резкий прошел, что его можно просто принять как испарение. Это все равно будет. Если я весь цикл просчитаю от плавления до испарения, получится та же самая энергия. Толь. Не, нету здесь ошибки. Вот. И я проверил себя. А вот какое количество атомов выброшено из кратера и какова энергия вообще связи. Вот. Значит, объем мы знаем с вами. Он посчитан. 2,6 10 минус 16. параметр решетки, кристаллической решетки железа, это порядка трех ангстрем, 2,86 ангстрема. И тогда объем ячейки составляет вот такую величину, очень маленькую величину. И тогда атомов выброшено. Вот мы берем этот объем и делим вот на эти ячейки. И получается здесь 13 атомов выброшено из этого кратера. Вот. А на один атом отрыва из кристаллической решетки необходимо затратить энергию. Вот какую энергию затратить? Это вот энергия 7,5-10-13 электрон вольт делим на количество атомов и получаем 7,5 электрон вольт. Это совершенно, так сказать, литературные данные химической связи. Кстати, я сейчас пролистаю, извините. Просто, чтобы ты убедился, что это правильно. Вот, пожалуйста, литературные данные по связям. Это вот ядерное взаимодействие, а это для разрыва химической связи. Здесь в шестой раз меньше. 8 электрон-вольт. Сейчас я вернусь. Так что я себя здесь проверил. Володь, уже 17 минут прошло. Хорошо, я уложусь. Значит, ну, здесь я не буду останавливаться. Это треки на CD-дисках. Я делал уже эти доклад. просто я сравнение приведу энергетики. Что получилось у меня в CD-дисках. Это вот треки. Я немножко для Влада здесь показываю. Это вот интерферационные треки что это плавление вот. вот здесь геометрия определена очень точно там есть микронное так сказать измерение по измерению резкости а это вот что получилось по сиди дискам. я порядка здесь 550 поскромничал 47 электрон вольт у меня реально получилось я средний трек брать брал а если мы возьмем трек один сантиметр я брал 3 миллиметра Трек. Вот. А если 1 сантиметр, то до 150 электрон вольт совершенно спокойно энергия есть. Вот. Но как объяснить действие странного изучения на железную крышку с появлением новых элементов с малыми весовыми характеристиками? То есть все элементы были с меньшими весовым, весовыми характеристиками. То есть это алюминий, калий, кальций. Отметим, что темный водород имеет только протоны и электроны, По-видимому, без нейтрина здесь не обойтись. Хотя я, в общем-то, был как-то склонен не рассматривать нейтрино, но пришел вот сам к такому выводу. Но это я уже вот показывал. Вот они, так сказать, железо. И вот что получилось у нас. Все меньше получилось. И вот какую же схему здесь можно предположить? Кстати, мы летом с Леонидом Руцкоевым, и я затронул этот вопрос с Леонидом Рубековичем, и он даже назвал ссылку на какого-то профессора, я не буду умничать, потому что это его, как говорится, прерогативы. Вот. Он сказал, что в объеме достаточно большое количество нейтрина находится. Вот мы живем с нейтрино. И вот предположить, если у нас присутствует здесь нейтрино, и вот э, время жизни, конечно, <coughs> кластера мы не знаем, и, так сказать, его разложение, вот. Но вот, э, так сказать, представить, если э, что это водородная, так сказать, вот единичка водорода, вот здесь вот присутствует, вот, вот после этого разлета. Вот. И, но это очень энергетичная вещь должна быть, потому что энергия колоссальная просто. Вот. При взаимодействии с нейтрином может образоваться нейтрон. А нейтрон может создать, вот как раз разрушить железное ядро и создать малые легкие элементы. Но это опять-таки так предположение. Ну и вот какие выводы можно сделать. Я, конечно, выводы более глобальные делал, потому что там объем у меня большой по э, и слайдам и прочее по эксперименту. Ну, первое. Странное излучение обладает высокой проникающей способностью, что указывает на нейтральность заряда и малый размер. Второе. Странное излучение имеет высокую энергию, которая может достигать десятки, не гига, а терра. Извините, это я поправлю. Терра электронвольт. Ой. Что-то я наделал. Первый электрон вольт. Странное излучение. Невозможно объяснить одной частицей. Это кластерное образование. Четвертое. Кластер странного излучения имеет сильнейшую внутреннюю связь. Что доказывает, в общем-то, треки на стекле. А стекло – это очень твердый материал. Треки на металлической крышке, которые мы сейчас видели. И на кварце, который показывал Орус Куев. Неизвестно время жизни кластера странного излучения. Ну и, конечно, познание, очень интересный процесс, и познание должно продолжиться. Ну вот, как видите, что, э, так сказать, новые эксперименты, они показывают и немножко как бы перерождают ту, э, э, те воззрения, которые были раньше. Вот здесь я, э, в общем-то, склоняюсь к тому, что действительно нейтрино должно работать, Ну, может быть, не так, как говорит Александр Григорьевич, но вот без этого как-то не получается. Спасибо, у меня все. Спасибо, Владимир, за очень интересную презентацию. Значит, мы перейдем к вопросам. Ну, вот Андрей Передовик, он на все первых нажимает, поэтому ему первый вопрос задает. Пожалуйста, пожалуйста. Да, спасибо, Владимир, за очень интересную презентацию, я маленькую ремарочку хотел сделать. Анатолий Иванович, конечно, не не Нет, нет, не, ремарки я буду да. отводить на дискуссионные только вопросы, потому правильно? что у нас осталось... А, вопрос, в... вопрос, вопрос такой, Владимир, а вот я правильно понимаю, что у вас, вы говорите, железо, это что, не ржавейка железа? Ну, я вам состав уже показал. А там было не очень понятно по составу, но ну, похоже, что нержавейка, правильно? Нержавейка, да, нержавейка, но, не, но, не я я... но не совсем нержавейка, ну, потому хотел что уточнить... она притягивается магнитом. Там а, я хотел уточнить это... самое главное вот что, а вы не проводили это исследование для треков на, на этой крышке, которую вы показывали, то есть расчет, с одной стороны, энергии, который... Пошли на создание треков на крышке. И элементный состав для треков. Я не очень понял вопрос. Но у вас, смотрите, элементный... у вас было у вас было вот такой вот ну, точный дефект, про который вы сейчас рассказывали. А были да. еще треки? Да. Но ямки были и были треки, правильно? Да. Вот для треков вы ну, проводили вот эти вот оценки энергетические с одной стороны, с другой стороны элементные... Состав вот на треках? Элементный состав на треках не проводился, потому что mm -hmm. сделалось всего два э, замера. Mm -hmm. вот, э, нас интересовал вот этот артефакт, вот этого, э, так сказать, э, градиента цвета вот, и э, внутреннего вот этого кратера. Вот Кратер э, цвет не поменял, ни оксидной пленки там нету на нем, ничего. Это металл. То же самое мы видим здесь и на треках, что это, так сказать, вот вскрытие и, так сказать, и эрозия, ну даже не эрозия, а как будто вот буром прошли, ну, вот, вскрыли а эту крышку. Энергию не оценивали для треков тоже? Энергию не я оценивал на CD-диске и на понял. кратере. Все, я слышал ответ, да, спасибо. Пожалуйста, Боб. тяжело я не знаю геометрических вот этих размеров. И тем давайте, более да, Давайте упорядочим это дело, так сказать. Стихийные вопросы отводим. Значит, Боб Гриньет, ваш вопрос. Thank you. Я yeah. не смогу. Yeah. Анализировал ли ты вот этот фок, фок туман в туманной камере? Свет? <реку> фок, это туман, вот uh, спирт, <реку> uh, uh, так сказать, что там, с, uh, анализ спирта, что там? Пары спирта. Uh, ну, это пары спирта. Another so spectra, the, the, the image, no, no, no, the the analyzed uh, impact mark. Impact. Ah, uh, uh, impact. It's a once more. The the the, the target. These the two spots and the rings. Yeah. Значит, ну вот What is your question um, My question is, um, did you, are, are you, or were you aware that in the center of your analyzed spot you have not one, but two distinct craters, one larger, the other small. I ask this because we have seen these in ultrasound and plasma reactors, and They they come as a pair, and one is typically bigger and the other one smaller, and it's like a phallico soliton. And your debris is arranged around the center of those two craters, not around the center of the larger one. So the idea that it, it, the ejector is asymmetric is doesn't follow. So my question, do you consider that as one... подожди, подожди, подожди, подожди. Ну, подождите, давайте один кто-то. Давай. Uh, Uh, continue, go. And do you consider the two craters as one impact yes. or individual ones? Yes. Yeah. Значит, ну вот он говорит о двух кратерах, ты я говорил, один, так сказать, вот у тебя кратер большой, один маленький был показан, у одного есть вот, вот эти вот радужные оболочки, так сказать, вот эти вот вокруг кратера, он вот еще эти самые, так сказать, вот границы там цветовые, как ты говоришь, да. а у второго нету, значит, вот… Значит, ну, что ты скажешь? Почему? Вот он, скорее... Толь, Толь, он, он спрашивает, это удар одной частицы, два кратера? Или это два разных удара? Вот смысл его вопроса. О, это я не могу ответить. Одно или это двумя? Может быть, кластер немножко, так сказать… Э... Я могу пояснить, Володя. Дело в том, что он вот эту модель такого ринга, ну, кольца такого, который ударила двумя частями сразу… Поэтому две отвертки сразу появились. Вот его интерес. Понятно. Uh, ну, понятно, понятно. его интерес. Не, не могу ответить. Uh, Bob, it yeah. is not clear up to date uh, simultaneously or separate. Uh, okay, because we have caught these on video in cavitation and in, in uh, plasma reactors, and you have two spots simultaneously and, and that the one side is pulling the material away and it's throwing down and typically you have on the one that's pulling it away you have a lighter area around it and on the one that's throwing it down you have a darker area around it здесь что здесь вот видно тоже uh, так сказать градиент какой то есть он маленький кратер и видно no, что градиент no, какой-то no, no. есть. Ну, мы не ну, делали, а Влад, Владимир, значит, Боб говорит, что там у него есть видео, с Боб, uh, uh, do you demonstrate this video in the uh, round? I, I, I can maybe add it. It's not what wasn't gonna be part of my discussion, but I think I can add it. Yes. Well, okay. Ну, значит, он говорит, что у них на самом деле вот, есть фильм, когда появляются вот эти двойные ямки, так сказать. Ну, Пересков, он покажет во время круглого стола. Спасибо, Боб. Анатолий Никитин, пожалуйста, ваш yeah, вопрос. Спасибо. Анатолий Никитин. Владимир, да, Владимир Александрович, я хочу, чтобы вы объяснили вот соотношение масштабов этого явления. То есть треки, вот и ваша ямка имеет размер порядка 10 микрон. И они оставлены частицами, как вы говорите, темного водорода, размер которого 10 4 14 метра. То есть соотношение вот этих масштабов где-то там 8 порядков. Как такая маленькая частичка, темный водород, почему она делает такие огромные разрушения, такого микронного масштаба? Как вы это объясняете? Анатолий Иванович, у меня же есть… Анатолий Ильич, Анатолий Анатолий Ильич да, да. Правильно, правильно, извини. Вот. Анатолий Ильич, мы хорошо друг друга знаем, вот, поэтому немножко... Значит, Анатолий Ильич, в данном случае я рассматриваю это как кластер, понимаете, а не как темный водород. Вот. И у меня сделана даже оценка. Но ну, оценка, конечно, там со скоростью очень интересно получается. Вот, если скорость там э, уменьшить, э, у меня получилось 10 шестой. Вот этот кластер, средний кластер, чтобы, э, так сказать, создать вот такую энергию. Вот. 10 шестой штук? 10 шестой штук, да, миллион, миллион. Но если скорость уменьшить на три порядка, то будет уже 10 девятый. Вот. Я скорость брал, скорость вылета. Э, Протона порядка 10 6 по-моему, или 10-7. Ну, тогда, простите, поясните тогда, что, что это кластер вот из, из миллионов этих водородов, как вы его представляете, какие там связи, что его держит вместе? Ведь они, в общем-то. Ну, никто про это не говорил, даже Валерий Николаевич, который нет, с разработал эту у него. теорию. Него они это... про это не говорят о, о таких огромных, так сказать, атомах, ну или молекулах, точнее, из темного водорода? они это не говорят, а говорит э, сам э, процесс за себя. Вот если вы будете вращать с бешеной скоростью вот, э, на уровне 8 ферме электроны, то вы получите э, такой магнитный момент, такое магнитное поле, плотность магнитного поля, именно плотность магнитного поля что они будут соединены вот, так сказать, в цепочку, как выстроенные, как, я не знаю, как солдаты в одну шеренгу или как цепь. нет ну, все, все, все. Идея я понятна, знаю... но, но постройте модель, не просто нам показывайте картинку, которая до вас сделана который действительно прощетана, она может существовать. А вот действительно уже развитие этого дела, если вы за это взялись. Нет, да, да, да, давайте, давайте, давайте Ответ, да, ответ, ответ получен. Диску, это уже дискуссия, переносим на, кругл, на круглый стол. Влад, да нет, это, это, у тебя это последний мир. вопрос. Коротко, короткий вопрос, потому что мы за лимит уже. Да, да. Спасибо. Владимир Александрович, вот был ли контрольный эксперимент, при котором было бы все, кроме источника странного излучения, чтобы и камера Вильсона была, и крышка присутствовала, и вот этот вот туман, и элементы питье, но без вот вашего вот этого контейнера, отработанного с никелем? Был ли такой эксперимент? Да. Да. Без контейнера? Угу. Когда, когда я покупаю крышку? камеру, вот эту вот, вот эту вот, колбу, то там никаких артефактов нет. Она совершенно гладкая, совершенно чистая. Мы даже в русской мне сказали, повтори, пожалуйста, эксперимент. Вот. Я, Володь, а... ты не, усл... не услышал вопрос Влад спросил, вот ты один в один, кроме этой, вот так сказать, и... там есть у тебя пара спирта, все, вот ты сделал только без кювета, без твоего образца. Делал, нет. Нет, такого эксперимента мы не делаем. Все, ответ получен. Да. Нет. давайте закончим, значит, вопросы и дадим все-таки. Нет, ну, дело ну, в, том, выступи, в том, что выступили следующему докладчику. Толь, Пере... дело, мол, мол, дело, мол, мол. дело в том, что она э, эта колба вот, она лежит и ничего с ней не делается. Я проверял ее потом на реактор. Ре реактор рядом клал и крышку ставил. И у меня тоже вот эти пятна появлялись. То так, есть это странное излучение. Да, давайте прекратим все-таки дискуссию. Значит, я бы слово следующему докладчику. Значит, вот Михаил, да, по-моему, Кашенко, значит, с авторами. Регистрация атомов титана с повышенной массой как следствие захвата массивных электронных пар. Пожалуйста. Тебе надо выключить. А, спасибо, понял. Да, спасибо. Вот меня единственное. Меня слышно первый вопрос? мой. Слышно. Так, вот теперь, поскольку помощницы у меня нет, коротко инструкцию. Ну, честно, Николай, П сам, Михаил, Мих, Михаил Николаевич, по да? Петрович. А, Михаил Петрович, извините, пожалуйста. У вас внизу э, на панели зума видна демонстрация экрана, зеленая клавиша. Да, вот я зи... ее нажал, совершенно верно. Э, э, э, значит, пока еще не нажали, значит, э, вернее нажали. Вы демонстрацию экрана себе на рабочий, демонстрацию, которую вы будете показывать на рабочий стол, вызвали уже? Да, да, да, вызвал. Теперь нажали зеленую клавишу. Это которое, вот я сейчас передо мной, и написано «Поделиться» внизу. Ну, нажмите «Поделиться». да. Нажимаете. Вот Нажимаю. все, да, молодец. Так. Нет, вот сейчас убр убрали. А, мы, вы, у вас нету, я же спросил вас, вы вызвали демонстрацию на экране. Мы сейчас видим ваш рабочий стол, но на нем нету демонстрации. Нет. Демонстрацию то... запустите у себя, как бы вызвать. Красную клавишу нажмите. Остановить Михаил демонстрацию Сверху. Тут написано. Сверху нажмите красную клавишу. Уйдите у... из демонстрации экрана. Нет, вот красная на ней написано. Остановить демонстрацию. Да, да. Вот сейчас нажмите ее, пожалуйста. Хорошо. Вот сейчас вы вернулись в исходное положение. Еще раз задаю вопрос. Вы, дем... вы презентацию видите на своем экране? Я пока не вижу. У меня здесь. Вы запустите демонстрацию на своем экране. Вот сейчас я найду, у меня паразитная вылезала здесь. Пожалуйста, запускаю на своем экране. Вот чтобы вы ее просто видели сейчас на экране, свою демонстрацию. Как будто так, вы сами нет? хотите ее посмотреть просто. Вы ее видите сейчас? Нет, вы я про вас. Вы не задавайте вопросы, вы реагируете. Я видел, вижу, да. Вы ее видите сейчас, как будто вот вы сами с ней хотите работать. Да. Вот как мы Word файлы вызываем, PPT файлы. Вот видите ее перед собой. Сейчас да. нажимаете зеленую клавишу. Но я, не, я не вижу никакой зеленой клавиши. У меня просто... Демонстрация экрана внизу. Зеленую клавишу. Сейчас нужно войти в Zoom. Сейчас, я, так, в Zoom. сейчас я ее сверну тогда экран. Да. Потому что я ничего кроме этого своего экрана не вижу. Войдите да. в Zoom, да. Вот Zoom конференция да. Так. Но у меня теперь здесь опять же. Но вы не видите презентацию. Вы видите демонстрации экрана. И у вас появится на экране э, разные значки. Выберите PowerPoint, ваш, который вы загрузили. Нажимайте зеленую кнопку. Михаил Петрович, давайте сейчас кто-то один будет говорить. У нас три тут человека, говорят. Михаил Петрович, да. нажмите красную клавишу, синюю зеленую клавишу, пожалуйста. Ну я демонстрация... не. Вот демонстрация экрана, вот зеленая клавиша есть. На... Нажмите ее, да. Ну вот я ее только что нажимал. Теперь нажмите, нажмите поделиться. Ну нажал поделиться. Я Вправь... просто. Но, мы, мы видим ваш экран. Правильно. Саша, подожди. Вот Дай-ка я вам объясню правильно. Секундочку. Значит, после того, как вы нажали демонстрацию экрана, у вас на экране появится много значков, запущенных вами программ. Выберите программу PowerPoint, на которую вы запустили вашу демонстрацию. Да он свернул ее. Свернул, развер, разверните. Он свернул, не обязательно сверну. Даже если у нас свернут, она появится. все. Вы видите президент? Закончил. Все все мы видим. Давайте. Все начинаем. хорошо. Я понял, где тут была ошибка. Показ слайдов. показ слайдов. Значит, разверните. Показ слайдов. Нажмите показ слайдов. Сейчас показ ищу. слайдов. Вот в самом верху там написано главное, пока слайдов. Еще выше. Еще выше. И дни эту. Пока слайдов. Выше, выше, выше. выше. Ну, тут выше уже у меня ничего нету. Ну, хорошо, давайте так. Я давайте нужно. буду щелкать просто по одному и все, как тут делал. Конечно. Значит так, прежде всего, название вам понятно, я сейчас ускорюсь. Немного о соавторах. Максим Алексеевич Коваленко – это человек, который главное измерение проводил на масс-спектрометре. Владимир Ильич Печорский – это вот готовил, грубо говоря, образцы. Ну, а Купряшкин это куратор масс-спектрометра. Кащенко, так сказать, одна из, ну, так бы, помощниц, расчетчиц и так далее. Ну, а я в роли инициатора был постановки эксперимента. Дальше поехали. Очень коротко напоминаю о вариантах синтеза гелия. Я об этом говорил, все их знают. Мионный катализ, который уже неоднократно звучал, дает нам пример того, как синтез тривиальный, как говорится, двух протонов может быть реализован, если появится массивная отрицательно заряженная частица. Ну, мион там в 200 раз больше массы электрона, а вот такого отдельного тяжелого электрона нет. А вот если бы нечто такое было и желательно кратно много таких, так сказать, отрицательных массивных зарядов, то мы могли бы элементарно обеспечивать синтез из массивных ядер, а не просто из протонов там и так далее. Значит, генеральная предпосылка, я опять же говорил, значит, эксперименты свидетельствуют о наличии низкотемпературного ядерного синтеза не только легких, но и массивных ядер. Ну, увлекаются все водородом, диетерием, это понятно. Значит, поскольку это на самом деле легко происходит, что в энергониве, там, что в наших экспериментах там и так далее, то никаких сомнений в том, что есть какой-то механизм простого, обеспечивающий простой синтез, ни малейших сомнений в этом нет. Итак, значит, два типа, которые уже звучало, два направления, когда именно простейшие реакции как к какому-то исходному ядру, ну, например, Купрума, ну, два есть стабильных изотопа, добавляется, так сказать, некая частица, но ну, я ее назвал квазинейтроном. кто-то, значит, говорит, похоже на нейтрон там, ну и так далее. значит, нейтральном состоянии yes. такая частица может пройти, кулоновский барьер для нее ничего не значит, а вот из нее э, она может захватиться целиком, как нейтрон, или может захватиться, как протон, а электрон, искортирующий протон, он освободится. Ну вот мы проверяли на цинке, э, так сказать, на медных электродах э, цинк, так сказать, элементарно Образуется, когда рассматриваются разряды в воде. Ну, то есть есть протончики, да, и они работают. Ну, понятно, что могут существовать и квазидитронные состояния. Простейшая реакция вот такая, но составное ядро может начать раскалываться и на куски довольно крупные, так ну, я это, эти вещи не трогаю. Там, по-моему, Саватимова будет обсуждать. Двигаемся дальше. Значит, это просто перевод того же самого. Это мы пропускаем. Теперь модель для описания сближения массивных ядер. Значит, если теперь это не какие-то протончики, да, а ядро Q, ядро Q, да, ну, например, кислород плюс кислород, то есть Q8 элементарных зарядов, так, то при наличии массивного отрицательного заряда у нас будет притяжение так, к этому кольцу. А если он массивный, то вот этот радиус мал. То есть это почти, вот эта кольцевая орбита, она почти, так сказать, точечная с точки зрения атомных масштабов. Ну и тогда легко оценить, что, допустим, вот этот радиус для равновесия, будет в корень из трех раз больше, чем вот эта вот половинка этого расстояния. Теперь, если они, вот имеются такие массивные электронные пары, а на то, что они имеют право на жизнь, однозначно указывают выводы и специально подчеркнуто адронной механики, я уже об этом говорил, так, ну и вчера в дискуссии, раньше говорил, но ну это э, здесь вопрос, э, я не буду обсуждать. Я в данном случае э, действую как пользователь. Можно пользоваться квантовой механикой, э, можно пользоваться адронной механикой. Я не разработчик ни квантовой механики, ни адронной механики. Да? Так, так вот, э, значит, возможны реакции, поскольку возможны такие пары, причем массивные. Тогда у нас идет сближение до масштабов, на которые включается сильное взаимодействие. Оценки эти проводятся совершенно элементарно. так И не надо никакого туннелирования вообще. Этот вопрос совершенно не актуален. То есть кулоновский барьер и так далее. Это то же самое. Значит, я сейчас просто вот ну а иллюстрация которую я на семинаре тоже проводил ну и в книжке у меня значит большая просьба все-таки хоть по диагонали книжку посмотреть так оценка энергии и массы ее легко провести полагая ну квази а квазиклассические это только через специальную теорию относительности. Да? Если мы считаем, что на адронном масштабе вступит контактное взаимодействие да, и электроны будут так сказать фиксироваться ну, на расстояниях порядка 10 минус 15. Ну а квазиклассичность мы просто момент инерции момент импульса, Возьмем минимальную квантовую, так сказать, константу аж перечеркнутая, Очень легко тогда показать, что эффективная энергия 390 МФ у такой пары, крутится она как бы, ничего, конечно, крутиться не будет с такими скоростями, это просто классическая оценка ну, в рамках теории относительности. Это, конечно, рождаются, и это показывает, так сказать, исследования, другие строения нейтронов и так далее. Рождается колоссальное количество частиц в физическом вакууме. Да? Ну, а вот такая оценка, она прямо нас приводит к выражению, ну, вот таким оценкам. Если расстояние тут один ферме, да, 10-15, это будет энергия, ну, грубо говоря, 400 мФ. Или эффективная масса у такой пары 0,4 атомных единицы массы. Ну, почти половина от нуклонной массы. Ну, а если я на порядок возьму меньше, а это как раз тот интервал, 1 ферми, 10 ферми. Да, ну, понятно, масса будет 0,04 атомных единиц массы. Итак, вот эта центральную роль играет вывод о существовании таких пар. Образование их на самом деле очень легко происходит. Это мы делаем квантово-механическую оценку. Но ну, вчера вроде кто-то какое-то недоумение это вызывало. Вот это может сделать каждый. В книжке это подробно у меня расписано. Ну, это элементарный туннельный эффект в данном случае, когда два электрона, один туннелирует для сближения со вторым и подходит на расстояние 10-14-10-15 метра. Для этого не требуется никаких гигантских энергий. Это 10 электрон-вольт и уже коэффициент прозрачности на уровне 0,1. То есть уже громадный коэффициент прозрачности. Итак, да значит… Подождите, подождите, подождите. Для понимания, значит, все-таки 10 электрон-вольт мы знаем. Это плазменные электроны. Значит, ни, ни, ни в одной плазме не наблюдалось такого безобразия. Ваши оценки никуда не годятся. Значит, я… Сейчас не буду дискутировать, да скажу. Так, теперь в соответствии с этим направление исследований, так, которое совершенно очевидно можно на две такие части расколоть, большие. Да? В русле концепции квазинейтронов и масса таких исследований ведется в действительности, когда допускается, что есть вот такие состояния, ну и в частности установление отличия соотношений искусственно возникающих изотопов в простейших реакциях захвата протонов, ну и их отличие от природных соотношений. Ну мы это проверяли на переходах купрум-цинк и, так сказать, на образовании цинка из изотопа меди и проверяли это на образовании галлия из электродов цинковых. Ну, а второе направление в русле концепции уже КК-активаторов, то есть, что это такое? Значит, катализирующие кольца, условно названо. То есть, имеется в виду как раз так, то колечко, где было нарисовано две пары сидящих на круговой орбите. И вот такие пары, они инициируют реакцию холодного синтеза не только при слиянии легких, но и массивных ядер. Ну, например, вот как вчера там звучало, алюминий плюс алюминий железо. Значит, представляют это кольцевые орбиты с компактными массивными Е-парами. Теперь, значит, в частности, то, чему я сейчас, почему я тут красно выделил, поиск экспериментального подтверждения существования Е-пар. Интерпретацию треков странного излучения не буду касаться, здесь интересные доклады были и еще будут, как я понял, вот, Чижов в том числе. Синтез элементов при слиянии массивных ядер. Ну и как активаторы энергетика, вот эти вот многоточия, они показывают, что детальных вопросов очень много в рамках концептуального подхода, о котором я говорю. То есть двигаемся дальше. Имейте в виду, что уже значит, прошло 20 минут. Ну все, я заканчиваю, сейчас буду. Не, не, не, не, не, не, нет, в вашем распоряжении пять минут, ввиду технических сложностей, которые возникли. Ну я да, 10, я понимаю. Значит, 10 минут максимум. Ну хорошо, спасибо. Значит, вот в рамках концепции квазинейтронов, это просто выставлялось на Калифорнийскую конференцию, в частности обсуждалось, Различие, различия, так, но ну я чуть-чуть пропустил, прошу прощения, все-таки надо сказать о спектрометрии. Это время пролетной масс-спектрометр вторичных ионов. Самое главное, вот это его фотография, значит, физико-технический институт Уральского федерального университета, разрешающая способность до 10 тысяч Чувствительность до 10 в седьмой атомов на квадратный сантиметр. Ну, то есть это, грубо говоря, 10, 10 атомов на миллиард атомов. Вот такая чувствительность. Ну, это я дальше опускаю. Вот переходим, значит, направление исследования, я сказал. И вот в рамках концепции квазинейтронов, в частности, благодаря этому прибору, Поскольку вот Максим Алексеевич Коваленко, главный здесь измеритель, он, так сказать, скептически относился к тому, что можно отличить вариант вот синтезированного единственного изотопа, из единственного изотопа алюминия-кремния, да, от гидрида, алюминий H. А гидриды, ну, поскольку по экспериментальным условиям... Когда пушки стреляют, они в воздушной среде, поэтому там водород есть, и они могут возникать. Ну вот, так сказать, разрешающая способность позволила разделить. То есть вот он, единственный кремний, 28-й и никаких других изотопов. И вот, так сказать, возникший вот этот вот печок, так сказать, гидридоалюминия. То есть работать можно. Дифферендацию... Подождите, у вас там 28, цифра 28 находится правее намного. Посмотрите, вот на графике в желтом, 28 в огне, в яме. Ничего подобного. Вот это вот, ну так, это сейчас давайте мы на дискуссию отнесем. Теперь, вот к теме так сказать, сегодняшнего, это второе направление, не с отдельными квазинейтронами, а это вот простейший эксперимент. Здесь все понятно, что делалось. Вольфрамовый катод, титановый анод. Так. Значит, разность потенциала 300 вольт, ток 1,2 ампера. Вот все масштабы. Здесь водичка. Водичка нужна была только лишь для того, чтобы появились протончики. Так. И на вольфраме мы ожидали, что должен тогда появиться рений. А вот на титане... Вот тоненькая розовенькая полоска, верхней при невысокой... А, а, а, как, а как у вас вода попадет на, на 10 миллиметров? За счет чего? Да нет, просто испарение, это небольшой водяной пар, небольшое повышение, он есть и в воздухе, воздушная среда, никакого вакуума тут нет, ничего нет. Это дополнительное появление возможности для формирования рения здесь. И при взаимодействии с катодом протонов это как бы квазинейтронная линия, да? а одновременно бомбардировка электронами тоненькой поверхностного слоя титана. Можно было бы ожидать, что именно здесь будут возникать электронные пары, которые могут захватываться атомами титана. Но тогда, тогда мы можем ожидать на масс спектрометре да появление дополнительных печков. Так вот как раз на всех изотопов здесь приведена вольфрама да, 4647 стабильных исходных 48, -й, 49 -й, 50, -й. у всех есть вот такие печочки, А вот это вот дополнительно, это углеводородный печок. Вот они все есть, ну, особо видно естественно на сорок 48 титане, которого 73%, поэтому тут вот такой, ну мы видим, что вот эти печочки, ну примерно восьмая часть, то есть по высоте вот от этого желтого. Синие – это внешне наложенное соотношение природных изотопов, да, вот эти высоты. А реальный спектр вот тут желтенький кончается. То есть вот этот желтенький дополнительный печок, вот здесь 0,04, 0,05 мэва, да. Или, значит, так, а что а у вас, получается, отличается от природного? Вот я смотрю, желтые, они отличаются здорово по компонентному составу от синего. Желтый есть отличие, но не очень здорово. Есть очень, отличие. здорово очень здорово, я вижу. Ну, я вам здесь еще могу сказать, да, есть отличие, но здесь возникает вопрос о том, что могут вот эти вот гидридные добавки быть. Гидридные добавки. Я такую дифференциацию здесь идеальную не проводили, просто она еще требует своей обработки. Но ну, это я просто напомнил массы титана. Да? Вот. А вот это вот увеличенное, ну, показывает, во-первых, возможности прибора. Да? Вот на титане 46, это где болтается вот этот пик, что это за пик взялся, да? значит, это пик углеводородный. Ну, а вот эти вот два печка, если их, так сказать, начать различать, ну, я вот поставил здесь вопрос, что либо вот этот можно с NO2, там, или, значит, углерод H2O2, да, там, значит, углеводород, или вот этот вот CH4, а можно говорить о том, что это значит, ЕЕ пары, вот с такими, таксиделами. делами. Но с учетом того, что на всех абсолютно, на всех абсолютно, и вот эти печки не идентифицируются ни с какими уже углеводородами, значит, мы получаем вывод, ну, возможный, да, вот про вольфрам я уже говорил, посмотрите, когда мы посмотрели область вольфрамовую, то же самое, везде рядом есть, вот эти вот печочки, да, причем тут они подальше отстоят, почему они должны быть подальше, я сейчас не буду обсуждать, то есть некие, возможно, в данном случае, возможно, вот на Титане мы идентификацию, дифференциацию от углеводородов провели, а тут мы ничего такого не проводили, я так, просто говорю. А у вас, а у вас и справа, вот смотрите, там получается 181, значит, там и справа какой-то получился, не после, а до и потом хвосты перед, перед этим как-то асимметричные получились, так сказать, у линий. Я еще раз говорю, здесь есть дифференциация от углеводородов, их они там обязательно есть, обязательно есть, и в области тяжелых это, так сказать, тяжелая работа, а в области легких так сказать, атомов, это проще. Ну и поэтому я просто говорю, что… У вас оттенение, оттенение основных линий идет в левую сторону, а оттенение дополнительных печков – в правую сторону. Понимаете, они ненормальные линии. Я не говорю, что они полностью нормальные, я просто показываю, что есть характерные печки, но однозначно утверждать здесь нельзя. Я просто их привел, чтобы показать масштабы вот этих отодвинутых печков. И то, что они идут регулярно на одних и тех же отклонениях, тут на уровне уже к мевам, так сказать, к сотням мэв подтягивается все это, да? таким образом, таким образом, можно сделать заключение, да, превращение массы. Около 0,05 атомных единиц наблюдалось, это у титана, у всех изотопов титана. Поэтому нет оснований связывать с такое с углеводородными молекулами. Одну из молекул мы там отсеяли. Дальше, поскольку именно титан подвергался бомбардировке, то такое превращение связано с ожидаемым, Ну, по нашему мнению, надо, конечно, еще делать, с образованием е пары и их захватом электронными оболочками. Но если по соотношениям, грубо говоря, высот, ну если площадей, то это примерно 1 восьмая атомов из маленького соскоба. Я, прошу прощения, там в заголовке писал. Это брался, конечно, тоненький соскоб. Вот я там розовенькой частью, Это, ну грубо говоря, строгого измерения не было, но соскоб, вот по мнению Коваленко... Не более 100 микрон, а, скорее всего, в области 50 микрон. Это пылинки буквально аккуратно, поверхностные снимались с этого электрода. Вот. Ну и понятно, что эксперименты целесообразно продолжить. Ну вот как тут, Владимир Александрович, правильно, что так сказать жизнь продолжается. Да? Ну, в данном случае не просто для жизни, а для набора статистики. Набора статистики, конечно, большого никакого нету. И поэтому утверждать вот так безапелляционно я ничего не буду. Просто сообщаю, что вот такой первый эксперимент, на мой взгляд, ну, здесь литература, где упоминается, значит, проведено. Да, поэтому вот последнее благодарим за внимание. Спасибо, Михаил, за интересное сообщение. Я думаю, что у нас время на вопросы не осталось. Единственное, прошу вас все-таки присоединиться к круглому столу. Пообсуждать, конечно, вот ваши спектры, но это уникальные, конечно, спектры. Что за ними стоит, надо подумать совместно. Значит, обязательно пригла приглашаю на круглый стол вечером вас. Давайте, значит, уважаемые коллеги, значит, перейдем. Закройте, пожалуйста, вот эту свою презентацию теперь. Да, Михаил, красную да, да, красную, да, кнопку, да, красную да. кнопку наверху. Да, да, да, да. Остановить демонстрацию. Все. Так. Молодец, я... спасибо. Так, на, ну, на осталось, ходу. осталось по программе. У нас последнее, значит. Презентация Это, значит, будет сделана Ириной Борисовной Савакимовой. превращение свинца в Вольфрам в плазме газового разряда. Пожалуйста, Ирина, тебе предоставляется слово. Так, только помогите, пожалуйста. И, и, ирина, значит, смотрите: сначала вы должны запустить эту презентацию у себя. Как будто зума никакого нет, а вы просто хотите на свою презентацию посмотреть. Открыта презентация. Здорово. Теперь откройте окошко зума, зума. и внизу в окошке зума зеленая клавиша «Демонстрация экрана». Видите эту клавишу? Вот что-то все время видела, сейчас не вижу. Надо, надо курсор опустить вниз, курсор мыши опустить вниз экрана, там тогда это возникнет вот эта полосочка клавиш управляющих зума. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все получится. Я, просто я сейчас полноэкранный режим сделал. Вот он может вам напорчит, потому что вы там вы видите, вы видите управляющую панель зума сейчас. Нажмите Escape. Escape нажмите. Нажала. Нажала Escape. Теперь переместите мышку к низу экрана. Появится меню. Демонстрация экрана. Надо нажать на демонстрацию экрана? Да, да нажмите зеленую клавишу демонстрация экрана. Нет, демонстрирует. Бог знает что. так. Выберите PowerPoint. Вашей демонстрации. Нет, надо еще, Саш, подожди. Надо еще нажать поделиться. Там клавища еще. Нет, сначала выбрать. А... Выбрала. Все. Все, молодец. Все получилось. Слава Богу. И вам тоже. Можно начинать, да? Ну, тут у вас почему-то огромного все размера. Так? Ну, вот, дальше, дальше будет по-другому. Ну, хорошо, давайте. Единственное, что... А, вот я сейчас вижу свое. Ну, вот я уточняю просто, Валерий Николаевич меня как из Подольска, я уже три года работаю в МИФИ. Ну, и извините, что я вас в Подольск переместил. Я живу, я это мой почти родной. Вот поэтому и работала всю жизнь здесь. Поэтому просто, просто работа представлена от МИФИ. Ну, я хочу подчеркнуть, что начало этой работы с 89 -го года, где через неделю после обнародования результатов флейшмана и японца началась она. И только исследовались процессы не в электролизе, а в плазме газового разряда. Извините, у меня такой плохой голос. Слышно меня? И, Ирина, слышно? Чуть-чуть глуховато, но мы, мы услышим. Услышим. Слышим. Вы мне говорите, когда нужно громче. Думаю, что… Более-менее слышно, Ирина, не волнуйтесь. Слышим. Хорошо. Хорошо. Значит, с самых первых публикаций было показано, что протекают одновременно реакции синтеза распада – и одновременно проводились и ядерно-физические исследования ядерно-физических процессов, сопровождающих облучение материалов на катоде в нервновесной плазме газового разряда, и исследования изменения структуры облучаемых ионами материалов элементного, а впоследствии изотопного состава. Исследовались также эффекты следы, оставляемые на рентгеновских пленках. За многолетним исследованием было показано, что образование Происходит новых элементов и, и увеличение или уменьшение содержания примесных элементов. В основном, основные работы проводились на палладе и титане, а на вольфраме и уране были, было показано распад основного матричного элемента вольфрама с образованием элементов с меньшей массой ну, на уране. В основном, ну и остальные а, в меньшей степени, а на вольфраме Гафни и терби а, На предыдущей конференции а, значит, все работы проводились ну, на подобных установках. А, а, значит Нужно ли рассказывать? Эти установки уже неоднократно демонстрировались. Ну, нужно ли рассказывать всем, что это вот данная установка, двойная кварцевая труба с протекающей внутри водой, нержавеющими фланцами. Размер ее между фланцами составлял примерно 350 миллиметров. Расстояние между анодоком и катодом примерно 5 миллиметров. Светящееся пятно, если вы, если его видно, значит, это вот как раз образец. Образец ну, диаметром миллиметров 20 для палладия эта толщина обычно была 100 микронная а для свинца, которым мы вот сейчас занимаемся, там были уже И, Ирин, Ирин, можно я вас остановлюсь на секунду. Толь, можно я вот ты, ты же должен это было замечание сделать. Ирин, вам нужно уменьшить масштаб презентации вашей PowerPoint. Мы видим только одну четвертую вашего, вашего слайда. Вот… Внизу экрана PowerPoint есть ползунок такой, который можно уменьшать или увеличить. Вы куда-то уводите в сторону все время. Мы слайда не мы, видим. Нет, слайд мы хорошо видим, это ты не видишь. А, вот а это видишь? я не вижу. А, тогда ну, извините, Ирина да. зря уменьшила. Ирина, увеличь, увеличь. Вот так, максимальный. А вот если слайд-шоу покажешь, еще лучше будет. Я Нажмешь бы... кнопку слайд Кадры, поэтому я хотела бы видеть. Ну, хорошо, хорошо. Давай, так сказать, хорошо. продолжай. Я, я не останавливаюсь на установке, да? Ну, понятно. То, что ты сказал, понятно. Единственное, скажи, вот все-таки я смотрю там импульс на, вот, на экране осциллографа. Это импульсный ток или все-таки постоянный Импульсный ток, и значит, вот я в данный момент, не, у меня куда-то делись осциллограммы в изобилии, которые имелись, значит, на токовые, вот последние на, на свинце, там от наносекунд до микросекунд импульс. Были очень интересные есть видеокадры. Если позволите, то я в вечерней презентации, в вечернем обсуждении э, покажу, если будет интересно это кому-то. Ну хорошо, ты приведи до да, солограммки за это время. Подыщи, потому что вопрос: да. почему почему микросекунды, почему наносекунды, почему не миллисекунды? Э, значит, э, да, я, я даже покажу и объясню. А сейчас я тогда перейду, ну вот, вот, вот здесь видите, вот мегагерцные, вот это токовая токовые осциллограмма, здесь вот видно, что, ну, мегагерцы. Ну, у тебя там развертка 2 микросекунды, да? Да, все правильно вы говорите. А, так, а, ну вот а, я хотела вот подчеркнуть, что… Ну ладно, это потом расскажу. А, вот а, интересное то, что как бы вот, не, не, не акцентировалось, вот так мне кажется, что а, вот изменение содержания вольфрама платины и свинца в паладе, После облучения в дейтериевой плазме вот, 40, вот, это, вот этот образец 40-часовой был на, на индукционно связанной, на, на мастоптерометре с индукционно связанной плазмой проанализировано. И приведены отношения нормированных интенсивностей из альфа вольфрама, платина и свинца до и после эксперимента. Значит, что характерно? Вот это 15, здесь вот 12 измерений. Обычно мы вот, вот в последнее время все время делали по 15 измерений. А так от 10 до 25 измерений. Вот эта таблица иллюстрирует, что ну, первое, что значит количество вольфрама уменьшается. Вот среднее значение, нижняя строчка, она, наверное, хорошо видна. Видно, Значит, что это тысячные доли, то есть это означает, что увеличение содержания вольфрама в 370 раз происходит, ну, для всех изотопов практически. Для, для платины уменьшение количества платины в 10 раз для каждого изотопа, для свинца в 50 раз уменьшение. Для каждого изотопа. А вот соотношение, это отношение нормированных интенсивностей изотопов, что это значит? Значит, это в каждом измерении все массы анализируемые были приведены к единице. И вот вклад каждой, каждого, каждой массы оценен. Что мы можем видеть? Что вот это один изотоп Палазия приведен просто, что это единица до и после Соотношение. А вот, значит, вольфрам, платина и свинец вот так изменялись серьезно. Значит, вот э, перехожу к свинцу. Э, на свинце, значит, э, э, ну, та же установка, э, те же размеры образца, но ну, вот этот образец там, ну, 44 часа облучался размер вот этот приведенный образец и это размеры сканов то есть все это серьезно то есть мы многократно измеряли вот видно количество сканов каждый скат 6 на полтора миллиметра диаметр образца 20 миллиметров вот эта экранированная зона значит он это поддержателем молибдена он находилась значит центральная часть это облученная часть это просто пятнышко, это нам да, метка, чтобы мы знали, где какой скан был. Значит, сканирование проводили и на облучаемой стороне, и на обратной стороне, иногда и ниже лежащего образца смотрели. Группа... Подожди, подожди, Ирина, вот если я не понимаю, наверное, другие не понимают, что такое скан, ты нам скажи, что... А... Хорошо. Значит, это когда мы вот в масс-спектрометр вставляем вот этот образец, то лазерный луч значит, у нас сканирует вот таким образом. Вот, вот обозначаем сначала территорию, которую он должен отсканировать, делаем вот, ну, нам положим... Ну, за один раз мы не больше трех. Это было в разные времена, разные массы. Вот, эти, вот этот скал, вот я понимаю, вот это вот. Он, он, значит. Это на поверхности такие вот отмечены получаются, или внутри? Лазерная абляция, то есть испаряется и он вот это, снимает верхний слой. но, но значит размер снятого слоя за один раз, ну вот за это получается, что луч сканирует вот трижды даже вот по, по всему этому объему. За это время проходит 15 измерений. Вот. Спасибо, понятно, понятно. да. Вот 15 измерений приводятся. И потом вот я среднюю вам показывала. Для 12 измерений средняя. То есть в каждом... Каждые Каждый, в каждом измерении, естественно, отличие, кроме того, что э, происходит неравномерное, э, ну, в зависимости от, от структуры, э, происходит неравномерное, э, ну, э, негомогенное изменение вот, э, состава. Так, вот я диаметр образца говорила, толщина образца вот, для палладина, 3 микрона для плюмбума 2 и следующий, следующий образец был полтора миллиметра толщиной значит ну примерно 5 грамм, 3 грамма значит основ, основной даже не основной, а наибольший эффект получался в приграничных зонах иногда вот в центральной зоне мы могли очень минимальный эффект получать совсем. А Ирина, это, Ирина, правильно я понял, что вот ты нам показываешь поверхность электрода? Поверхность электрода, поверхность облачного Понятно. образца. Понятно. Вот это вот, вот, этот вот за то, что за правильным кругом расположено, это экранированная зона. И мы, значит, угу. делаем, и, и изменения происходят везде. И на набра... вот это вот группа масс, на которой мы, мы, уделяли внимание, ну вот в последнее время на, на свинце, значит, сканировали вот от и значит вот до, там от 81 до 210 брали и большие массы, Ну, это так, если интересно будет. Так, вот в то время, когда шел процесс вот ну, абляции, сканирования как угодно называть, то вот можно было на экране, вот я просто с экрана фотографировала то, что видно. Видно, наверное, вам плохо, но вот что я хочу здесь подчеркнуть. Вот, вот это вот верхние кривые – это свинец. Здесь это больше 10 восьмой импульсов в секунду. Секунд – это 800 секунд. Вот анализ обычно проходил. Это вольфрам, вольфрам, который на облучаемой поверхности. На облучаемой поверхности вот он 10 тысяч импульсов в секунду, и то есть за 800 секунд, соответственно… Подожди, вот здесь опять не понимаем. Вот, вот эти импульсы, что они означают? Это регистратор чего? Регистратор изотопов вольфрама. Регистратор изотопов вольфрама, вот импульс ты, импульс, ты говоришь, он чем регистрируется, так сказать, вот, что он характеризует? Но ну, вот ты испарил этот образец, испарил образец, дальше у тебя поступает так, это... Работает масс затягивает масс-спектрометр и... Так, так, так, так. И, и ты видишь вот эти импульсы на приемнике? Я вижу эти импульсы... Э ну, ну, на, на, спектрометре вот этом. на спектрометре на экране компьютера программы а кроме того программа значит счетная вот, по счетам другие эти, строят таблицы вот а это вот картинка иллюстрация самого главного то что вот в Альфрам здесь от 10 тысяч импульсов на облученной стороне, а на обратной стороне, а нет, это под облученным образцом, вот это от единицы до десяти импульсов. Секунду. Это, это на обратной стороне? Вот справа на обратной или это, что это такое? Этот образец, как исходный, он был облучен. облучен а, исходный, года, понятно. Под э, облучаемым образцом размещен. Понятно. И, значит, вот Количество импульсов для э, свинца вот это сто тысяч, сто миллионов. Количество для э, ну, для Вальфрэма, я уже сказала, 10 тысяч, а под обученным как исходники получается он как исходник. Борисовна, извините, а это концентрация или что это? Ну, это, это реально, да, это вот 100 импульсов, концентрация, считаю. Это, это то, что получилось, да, это может сейчас концентрация, содержание, э, да. И... Про, про, про, про, про, про, продолжайте, Ирина да, да, да, да, Ну, э, на это я не хочу останавливаться. Э, значит, это просто изотопы свинца до и после ну это неинтересная вещь вот, вот вот это вот то что по нормированным вещам ну тоже так сказать мало интересно не отличается на мало интересно но вот сравнение анализа облученной поверхности свинца а это в следующем образце который был вот ну меньше толщиной и 22 часа всего в два раза меньше но Значит, сравнение интенсивности содержания вольфрама по нормированным значениям на обратной, на облученной поверхности в 40 раз больше, чем на обратной стороне. То есть это по импульсам, это вот, 100, а по, вот, это вот по нормированным, как где там ну, специфично, там все массы учитываются. А если мы учитываем только по количеству импульсов чистых, когда в чистом виде, то здесь получается, что в два раза на, на, на облученной стороне больше, чем на не Всего-навсего. Или, или вот на, если в импульсах, то на 67 тысяч импульсов в секунду больше на облученной стороне. Вот, а по нормированным, значит, в 40 раз. То есть, весь, ну, есть такая специфика, что нам нужно, что мы хотим. Значит, э, вот что более реальное, ну, кто-то, кто-то видит реальное в импульсах, в количестве импульсов, а мне кажется, что по нормированным значениям это правильнее, потому что, ну, учитывает все нюансы. Значит, что мы дальше можем сказать? Вот содержание вольфрама в импульсе, с импульсом. Это вот возвращаемся к предыдущему образцу. Значит, по нормированным интенсивности, значит, здесь средняя по каждому изотопу, сумма изотопов до эксперимента, это было процентов, а, значит, после эксперимента это процента, То есть вот по нормированным здесь в 11 раз больше, значит, несмотря на то, что здесь 20 часов было, ну, вот. Дальше, что еще у нас может быть интересного? Ну, вот по вольфраму есть... Ирина, ну, Ирина у тебя остается пять минут. Постарайся покомпактнее. Больше, больше, больше не отвлекайся ни на что. Значит, еще интересное вот по содержанию изотопов. С массами 52-57, то есть здесь входит хромо железа, значит, до эксперимента это 8 тысячных, после эксперимента это 4, 4 сотых, То есть, ну, это так в 52 раза получается. Ну, это показывает о том, что это тьма экспериментов, где-то в 11 раз больше, где-то в три раза больше, где-то, в общем, обратное, облученное, одно число, другое число, там через месяц, можно говорить много, но, в общем, факт есть факт. Вот. Но все-таки, все вот ты действительно скажи, вот они пролежали, а потом ты вот померила еще раз, менялось или нет вот, вот это соотношение? Я бы так не сказала. Я Нет. бы так не сказала, я хотела бы видеть, чтобы менялось, потому ну вот на Вольфраме раньше у меня очень изменения были заметны. Нет. Вот. А на Уране, кстати, не было заметно после экспериментов. То есть через два месяца, три месяца, через год никаких изменений не было. Вот. Значит, ну, значит, вот в этом случае это как новый виток, Предлагаем, гипотезы, предлагаемой Тимашем Сергеем Федоровичем. Вот что происходит в, например, в этих экспериментах. Но ну, это такая серьезная. На в пять минут не уложишься, и даже в 10 я не смогу уложиться. Это, если это интересно. То... Ну, ну и не надо, не надо. Сейчас это не надо. Это на, на круглый стол. То есть правильно, вот я вижу, что у тебя там вот из того, что ты показывала, по сути дела, Не, не, не, последний слайд. Что у тебя вольфрам там превращается или там вот свинец превращается в вольфрам? Да, совершенно верно. То есть так у нас происходит. Понятно. Спасибо. Получается, что получается алюминий, мы тоже видим увеличение алюминия серьезное, но вот если смотреть другую строчку, то углерод мы не можем оценить, потому что углерода, ну, в общем, везде полно. И... Ну, да, да, да. Не, не, нет смелости такой. Но самое главное, что происходит инициирование искусственной радиоактивности примесных элементов, услуг третьего раза. Спасибо, Ирина Борисная. Вот, ну, мы имеем буквально несколько коротких времени на несколько коротких вопросов. Постарайтесь коротко их излагать, чтобы расширенные вопросы отправить на дискуссию на круглый стол. Вопросов, наверное, там много, и работа интересная. Надо вот, хотя началь, я бы сказал, так сказать, начальный стадион еще работать и работать. Пожалуйста, вот Валерий Николаевич, ты первый, поднял. Спасибо, значит, за предоставленную возможность. Ирин, вот два вопроса. Во-первых, из чего были сделаны электроды разрядника? Из молибдена марки МЧВП все время, ой, высокочистый там… Как... То есть это не вольфрам, это молибден, да? да, у вольфрама не было. Да, и второй, понятно, спасибо. И второй вопрос, короткий тоже, значит, вот длительность эксперимента, еще раз, это что, 44 часа разряд у вас там продолжался? Да, ну... Я не могу 44 часа сидеть, я, как это сказать, периодически. Что значит периодически? Непрерывно шел эксперимент, а вы только периодически приходили смотреть, правильно? Или это накапливалось в течение долгого времени? В течение там, ну, вот дня. Вот сегодня я 2 часа включила, на 2 часа включила, завтра на 5 часов включила. вот так. А, и пока не накопится 44 часа, да? Я, это не специально, это просто в этот момент был... Э... Ирина, Ирин, вот э, уже объяснения все запутывают. Итак, сегодня два часа, завтра 5 часов, всего получится семь и так далее, пока не наберется 44. Понятно. Вот И последний, и последний вопросик. И еще раз. Вот э, этот разряд, это импульсный разряд. Импульсный разряд. С какой частотой импульсы идут? А, значит... У меня есть осциллограф, на котором я могу видеть, значит, пульсации. Вот, значит, я к демонстрации подготовлю и видео и. Нет, вот сейчас, скоро. Ну какая-то оценка. Не может Сколько? ответить отве от то, что могла ответила. Все, спасибо. Если... Следующий вопрос Кусарев, Александр. Иди еще секунды импульсы, импульсы есть регистрирует он. Александр, включите микрофон. Микрофон ваш отключен. Мы не слышим... Александр извините, Косарев. извините, извините. Ирина Борисовна, чтобы из свинца получить вольфрам, необходим каскад из четырех из альфа-излучений. Вы наблюдали альфа-излучение? Я здесь я не наблюдала. Я, альфа излучение я наблюдал только когда работала с вольфрамом. Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, да, Боб, было было Боб, Боб Гринье, пожалуйста, ваш вопрос. Um, what isotopes of tungsten were you seeing? What isotopes? Thank you, Irina, for presentation. What isotopes of Uh, tungsten? Were you seeing? Wolfram? Which isotopes? <laughs> uh, Wolfram. Wolfram. She during the presentation she uh, saw, uh, saw saw I, I couldn't quite say. It. Okay, so one one eight six. Yes. Um, yes, yes. One one eight four. Did she look for neon as a as a byproduct? Did she look for a spectra of neon? Neon spectra, we literally. Okay, perhaps she could consider that because uh deuteron lead 204, 206 leads to neon 22 or 20 and 186. Well, uh, he Маленький вопрос. Вам не удавалось получать изотоп магния-25? Это очень важно для медицины. А, магния-25? Да. Нет, магния-25 не было. Но обращу внимание на это. Но... Магний-25, точно он, магний-24 был, магний-26, магний-25, даже к презентации посмотрю. Магний-25, один миллиграмм стоит, по 1000 рублей. Я... Для этого, наверное, должны быть специальные подготовленные образцы электродов. Просто Спасибо, по Валентин, Спасибо. значит, практические вопросы исчерпаны. Ирина? Большое, большое тебе спасибо за вот эту презентацию, она действительно очень интересная. Я надеюсь, ты все-таки продолжишь участие по обсуждению. У меня тоже много вопросов, я тоже подготовлюсь к тому, чтобы поспрашивать тебя во время круглого стола. Спасибо большое всем. Мы отработали нашу секцию, значит, утреннюю. Значит, Валерий Николаевич, ты не хочешь ничего сказать на заключение? Нет, друзья, я всем спасибо. Мы сейчас завершаем эту, эту утреннюю сессию. Я закрываю Zoom и следующее открытие будет в 16 часов. Пожалуйста, приходите. Спасибо. Всем спасибо. До 16 часов.